Привет, друзья! Вы на канале Fanny Annie. На днях в Инстаграме появилось первое видео распаковки новой серии Low Surprise Underups. И мы увидели, как на самом деле выглядит необычная капсула и познакомились с новыми куколками из листа коллекционера. Внутри капсулы спрятана куколка в силиконовой обертки, как будто мумия. Эти мумии будут разных цветов. И сами капсулы будут разных цветов. Редкие куколки поселятся в золотых капсулах. Сверху капсулы есть специальные кнопки с символами, комбинируя которые открываются отсеки с одеждой, обувью, аксессуарами и прозрачный отсек с самой куколкой. Своего рода сейф. Внутри капсулы также находятся лупа декода, лист коллекционера, секретное сообщение и секретное письмо. Вот так привычные пакетики заменили на силиконовую мумию и отсеки в капсулы. Теперь, чтобы открыть все сюрпризы, нужно подбирать. Вот, это же серия шпионов. Встречаем новых куколок, которые, кстати, приобретут новое умение. Вода теперь будет литься из ушей. Редкая куколка Блин из глиттерного блестящего клуба. Ждем еще трех куколок из этого клуба. Если смотреть лист коллекционера младших сестренок, то появится еще две девочки. А вот третьим вполне может стать мальчик. А вы как думаете? Напишите в комментариях. Клуб противоположности подарит нам двух девчонок. Но вот каких мы пока не знаем. As if Baby и The Great Baby из гламурного клуба. The Great Baby очень похожа на Show Baby. Всем сестренки. Да и клубу не ходи. По второй волне ждем двух кукоров, одна из которых, возможно, будет девочка. Но в этом клубе подсказка из Lil сможет не сработать, так как вы волне малышек возможно появится младшая сестренка куколки Лидин Бэйби из первой серии. Как вы думаете, кого нам приготовил Глэм Клаб? Напишите в комментариях. Биг Сити Би из Чилл Аут Клаб. Во второй волне ждем еще двух куколок. Старшую сестренку Лил Бэйб и Мэр еще одну девочку. Kansas QT и Storybook Club. Во второй волне появятся старшие сестренки Lil Teens и Lil Goodie, а также еще одна девочка. Атлетический клуб нам подарит двух девочек в первой волне Drag Racer и Кэти Кьюти. И ура! Во второй волне будет мальчик. Ждем его с нетерпением. Soul Бейб из ретро-клуба ждем старшую сестренку Лил Буги Бейб и еще одну девчонку. Девочка из 80-х, из Биби из нового поп-клуба. Ждем старшую сестренку Лил Фирс и еще двух девчонок. Очень редкая куколка Поп Херт из нового клуба искусств. Во второй волне ждем старшую сестренку Лил Шейпс и еще двух девочек. Еще один новый спуки-клаб нам подарит двух кукол. Графиня-вампир и Трилла. Здесь ждем еще мальчика и девочку. Как видим, новая серия Under Ups подарит нам двух мальчиков из атлетического клуба и Spooky Club, чтобы панк-бою не было скучно среди девчонок. Также могут быть мальчики в клубах The Glitterity и Glam Club. Если вы тоже ждете новых мальчишек, обязательно подписывайтесь на канал и ставьте лайк этому видео. Всем спасибо и до новых встреч!